Всем, короче, привет, и я здесь для того, чтобы сказать то, что через полчаса у меня начнется стрим, так что на Твиче, если что, на Твиче, если что, у меня скоро начнется стрим, так что заходите, я вас там жду.